здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию краткий обзор важного астрологического события полнолуние во льве 28 января в 2116 по киевскому времени это творческая полнолуние принесет вдохновение многие увидят свет почувствуют вкус к жизни что и говорить Январь сложный во многом из-за ограничений, обусловленных коронавирусом. Также политические волнения в стране и в мире вызывают тревогу. Любовь, дети, семья, творчество помогают обрести уверенность, благодаря которой человек чувствует себя достаточно сильным. Понятное дело, такое счастье есть не у всех. Но, тем не менее, постарайтесь раскрыть свои творческие способности, продемонстрируйте свои таланты миру, будьте уверены в своих силах. Полнолуние во Льве и плюс-минус день до и после этого события способствует самовыражению, задает тон на ближайшие две недели. Полнолуние – это оппозиция Солнца и Луны. Знаком Льва управляет Солнце которая в Водолее с 19 января по 18 февраля, имеет в этом знаке статус изгнания. Рекомендую к просмотру видео об этом транзите, ссылка в закрепленном комментарии. Многие люди будут драматически выражать свои чувства, становятся эмоционально открыты, романтичны. Возникает желание оказаться в центре внимания даже у стеснительных людей. В день полнолуния 28 января задайте себе вопрос. Есть ли у вас хобби, увлечение, занятие, которое дарит вам радость и о котором вы можете рассказать другим? Конечно, в идеале нужно иметь три хобби. Одно, которое будет для вас творчеством. Второе, которое будет держать вас в форме. И еще одно, которое будет вас обеспечивать. Если есть хотя бы одно то следует подумать о том, сможете ли вы им заняться в любом возрасте, даст ли оно возможность творить и чувствовать себя значимым человеком спустя годы. Именно сегодня, в день полнолуния во Льве, вы получите истинные ответы, обратившись к своему подсознанию. Во Льве Луна находится в гостях у Солнца, в знаке стихии огня. Это солнечная луна дает раскрытое подсознание, высвечивает внутренние проблемы. Это полнолуние приносит осознанность в свой внутренний мир. Физические силы в период луны во льве следует расходовать экономно. Это время творчества и любви. Осознание себя как личности. Полнолуние во льве — дает пробуждение эмоций и чувств, а отношение к любимым людям и детям может измениться, скорее в лучшую сторону. Полнолуние во Льве высвечивает наши психологические качества, раскрывает подсознание. Используйте этот день максимально. сосредоточьтесь на своих талантах и способностях и вы найдете какой-то уникальный способ самовыражения. Ведь знак Льва — это жизнь, свет, осознанность. Это счастье, дети, радость. В полнолуние во Льве многие темы подходят к своему логическому завершению. Поэтому могут закончиться взаимоотношения, в которых нет жизни, любви. Но после этого последует новая влюбленность Так что если романтика и любовь отсутствуют, возможно формирование новых взаимоотношений новых видов активности, творчества, хобби. Главное, не бойтесь отпускать то, что закончилось и не имеет перспектив. Луна более тесно связана с эмоциональными потребностями во взаимоотношениях. В полнолуние во Льве она очень сильна, поэтому желание эмоционального разделения и выражения чувств является определяющим. Разуму и логике отводится второе место в дни полнолуния. Если вы уже вовлечены в любовные взаимоотношения, ваши чувства будут очень интенсивными. В этот период вы более склонны к эмоциональному выражению, поэтому будет трудно скрыть то, что вы чувствуете. Особенно сложно сохранить взаимоотношения в тайне. Вообще, 27, 28 и 29 января все тайное становится явным, особенно в любви. Если есть что скрывать, будьте осторожны. Многие люди будут подвержены эмоциональным колебаниям. Временами будут в приподнятом настроении, а временами чувствовать подавленность. Ваши чувства могут зависеть в этот период от того, как продвигаются ваши взаимоотношения. И можете ли вы видеть друг друга в истинном свете? Вообще, есть ли возможность контакта? Или же эта возможность отсутствует? Луна — это потребность. В полнолуние особенно остро ощущается именно потребность чувствовать, любить, быть рядом с любимым человеком, чувствовать его поддержку, тепло, заботу. В день полнолуния элемент потребности может быть связан с любовными отношениями, и проблемой здесь также может быть зависимость. Луна – это архетип мамы или бабушки. И во взаимоотношениях с родными и дорогими женщинами может произойти осознание того, что мама и вы абсолютно разные. То, что хорошо для мамы – может приносить вред вам, и наоборот. Еще одним средством эмоционального самовыражения в ближайшие две недели может быть интенсивное вовлечение детей в вашу жизнь, маленьких или взрослых, неважно. Все мы чьи-то дети. Родители в это полнолуние особенно озабочены эмоциональным благополучием или творческими способностями своих детей. Если вы имеете собственных детей, то это может быть хорошим временем для того чтобы протянуть им руку помощи поделиться жизненным опытом сосредоточьтесь на понимании их потребностей и маленьким и взрослым детям при луне во льве требуется дополнительная любовь и внимание трудность заключается в том что родитель может рассматривать своих детей как продолжение своей собственной индивидуальности. И это оказывает ненужное давление на детей. В результате это может привести к изменению отношений в худшую сторону. Расходы, связанные с детьми, могут возрасти в ближайшие две недели. Как я уже сказала, полнолуние – это оппозиция, напряженный аспект. Чтобы его разрешить, требуется умение делать правильный выбор. А это, конечно, для многих представляет сложность. Оппозиция – это часто проблема. Может оказывать влияние на любые взаимоотношения, в которые вы вовлечены. Но оппозиция решаема. Это не препятствие. Это только лишь необходимость компромисса. Необходимость посмотреть на ситуацию под другим углом, с позиции другого человека. Полнолуние во льве связывает два знака – водолей и лев. Символизирует дилемму свобода-близость, затрагивающую романтические связи. Мы возлюбленные или мы просто друзья? Олицетворяет эта дилемма. Попробуйте ответить на этот вопрос. Являются ли эти взаимоотношения эмоционально удовлетворяющими для вас, или пришло время их совершить? Луна является эмоциональной и ориентированной на зависимость, находится во льве знак жизни, любви и творчества. Тогда как знак Водолея, в котором находится Солнце, отстраненный и независимый. Солнце в водолее имеет статус изгнания. Управляет Львом, в котором находится Луна. Это и есть оппозиция Лев-Водолей. То есть отсутствие общей почвы может говорить о конфликте свобода-близость. Это может способствовать некоторым проблемам взаимоотношений. Трудно активно искать любви и признания ситуации заботы при Луне во Льве. И в то же время стремится к независимости. конфликт наоборот обостряется. Какой бы ни была ситуация, целью этого полнолуния является разделение чувств, их осознание, принятие, а может быть завершение и освобождение. В полнолуние многие процессы подходят к, к, к своему логическому завершению многие люди при полнолунии Льве становятся активными более оптимистичными чувствительными к знакам внимания и комплиментам люди склонны приукрашивать действительность видеть все в розовом свете появляется сильная тяга к удовольствиям хочется праздника и развлечений а также Многие стремятся привлечь к себе внимание, произвести впечатление, влюбиться, пофлиртовать. Поэтому завершать отношения в полнолуние намного легче, чем другие периоды. Застолья при Луне во Льве получаются веселыми и масштабными. Деньги тратятся на предметы роскоши и всевозможные мелочи. Полнолуние во Льве – это лучшее время для развлечений и отдыха. Дела в этот период идут успешно, поскольку Луна в знаке Льва усиливает организаторские способности и жажду творческой деятельности. Люди легко схватывают идеи, предложение что-либо сделать или организовать. Также усиливается азарт. Человек готов пойти на риск, если почувствует, что может выиграть. А это является очень спорным моментом. Отношения с коллегами и начальством хорошие, все хотят нравиться друг другу, так что можно воспользоваться подходящим моментом для обращения к руководству с просьбами и предложениями. Особенно сильно полнолуние чувствуют раки и тельцы, а также люди, имеющие в личном гороскопе Луну в этих знаках зодиака львы и водолеи главные в этот период конечно же в их жизни в полнолуние 28 января и в ближайшие две недели будут происходить важные события стрельцам и овнам сопутствует везение по многим вопросам сложные дни для скорпионов и тельцов напряжение к солнцу в этих знаках от транзитных солнца и луны приносит препятствия тревоги волнения более детально можете Послушать прогноз по знакам зодиака на январь. Ссылка на плейлист в закрепленном комментарии. В этот день Венера в соединении с Плутоном и Юпитер в соединении с Солнцем. Вспыхивает потребность обновить личные взаимоотношения. Творческие личности обретают вдохновение. Зрелые и пожилые люди в день полнолуния ощущают себя молодыми. Появляется склонность к любовным приключениям. Может назреть необходимость разрыва старых отношений и построения новых. Это критический день для застойных отношений. Если есть проблема, то события полнолуния и ближайших дней поставят точку в этих взаимоотношениях. Удачный день для решения юридических вопросов. На день полнолуния и ближайшие дни около него можно назначить ответственные выступления, брифинги, переговоры, заключение сделок и подписание важных бумаг. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Видео по знакам Зодиака на 2021 год выйдет в ближайшее время. По китайской традиции начало года приходится на второе новолуние после зимнего самостояния, поэтому нынешний бык вступит в свои права 12 февраля 2021 года, а сложит полномочия 1 февраля 2022 года. До 12 февраля уж точно запишу и выложу общие прогнозы по 12 знакам зодиака на 2021 год. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Поделитесь этим видео, пишите комментарии. Спасибо, что выбираете меня. Всего вам наилучшего. До новых встреч. До свидания.